И мы продолжаем работу над анимациями. Давайте, во-первых, переименуем наш Blend Space. Просто в Idle Run. И удалим стандартную анимацию. Они нам уже не нужны. Так, и теперь, что мы сделаем в этом уроке, мы добавим анимацию для падения. То есть у нас есть анимация, при которой мы, когда прыгаем, у нас есть луп анимации падения, но это падение нам не совсем подходит, если мы будем падать с большой высоты, либо же ну, как-то взаимодействовать с гравитацией, либо воздухом. Нам нужна еще одна анимация. Возьмем анимацию Fly, которую мы импортировали. И сразу все подключим. На выход нам понадобится из Nr Air Not. Выход такой же самый, как и с Jump Loop. Поскольку мы просто переключимся в случае, если мы будем долго лететь вниз. Открываем. И здесь нам нужно следующее. Нам нужен current time. Current state time default. И мы проверяем, если больше 0.5, то мы переключимся на анимацию падения. давайте нажмем play если мы просто прыгаем как мы видим да у нас персонаж успевает проиграть кусок анимации поэтому нам нужно этого как-то избежать и подобрать во первых нам нужно подобрать высоту прыжка персонажа поскольку по дефолту она здесь указана jump the velocity у нас указано 1000 по дефолту у нас 420. Но обычно указывают в эпиковских сборках. Да, по дефолту вы могли видеть то, что здесь стоит 600 600 это, в принципе, оптимальная высота. Давайте посмотрим. То есть, ну, он как бы прыгает, да. И анимация у нас не успевает проиграться ну и соответственно он сильно высоко не прыгает и теперь мы можем спрыгнуть вниз и у нас переключится анимация и мы приземлимся что нам нужно доработать это переход между этими анимациями он у нас слишком быстр Поэтому мы укажем точка 5. И возврат нас устраивает такой, какой есть. И теперь у нас да, плавно сменилась анимация. И мы плавно спрыгнули. Ну и также мы можем просто прыгать. Конечно, я бы добавил сюда еще кое-что. А именно прыжок когда персонаж бежит, то есть прыжок и приземление. Но это мы уже добавим в следующем уроке. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.